Всем привет! С вами музыкальный магазин Glynk.ru. Сегодня мы представим еще одну новинку от компании Kurzweil. Это переносное цифровое пианино Kurzweil K70. Эта модель является несколько облегченной версией пианино Kurzweil K90, завоевавшего большую популярность среди музыкантов. Главное отличие от старшей модели заключается в облегченной клавиатуре, что позитивно влияет на вес инструмента. Такая механика обладает несколькими преимуществами. Во-первых, это очень быстрый возврат клавиши и несколько менее шумная работа. Kurzweil K-70 может подойти для домашнего музицирования, для занятий композиций, Тем более полузвешенная механика лучше подходит для имитации партий некоторых инструментов, например ударных, если использовать к 70 как миди-клавиатуру. Цифровое пианино Kurzweil K-70 выполнено в компактном корпусе и имеет вес всего 10 кг. В комплекте с инструментом идет педаль, которая отвечает за удлинение звука. Так же как и КА-90, КурцВЛ КА-70 можно поставить на прочную синтезаторную стойку или же дополнительно приобрести деревянную подставку КурцВЛ КАС-5, которая уже имеет встроенный блок из трех педалей. На инструмент установлена 88-клавишная полувзвешенная механика, которая реагирует на силу нажатия. Подобные клавиатуры несколько легче, чем фортепианные, но тем не менее они значительно более реалистичные и удобные, чем клавиатуры, установленные на большинство синтезаторов. Пианино располагает 20 качественными тембрами и 50 интерактивными мелодическими паттернами. Полифония у инструмента 128 голосов, клавиатура имеет 4 уровня чувствительности. Здесь есть такие функции, как возможность записи 5 треков, эффекты, метроном, разделение клавиатуры на две зоны, возможность наслоения звуков. Также присутствует возможность использования к 70 в качестве MIDI-клавиатуры. На задней панели расположены разъемы USB для подключения к компьютеру, классический 5 миди- MIDI-выход, разъем для педали Sustain, аудиовход, аудиовыход и разъем для подключения питания. Два разъема для подключения наушников выведены на фронтальную панель. Курцвейл k 70 относится к классу цифровых пианино с облегченной механикой. Из конкурентов можно отметить Yamaha NP32, при том, что K70 располагает большей клавиатурой с полноценными 88 клавишами, более широким функционалом, имея значительное преимущество в звучании.